Завезли детей в детский сад, а сами приехали себя нам погулять, покормить уточек или бедей. Посмотрим, кто-то здесь. Посмотрите, какой снегопад. Янка призничает сильно, потому что ему, видите ли, снег мешает. <с> возмущается. Страшно. Я и так ему шапку надела совсем другую с козырьком, чтобы снег не мешал. Он возмущается. Ты возмущаешься? <с -tua> снег не нравится ради чего мы приехали сюда ради этих красот зимних Вообще, зимой по-другому абсолютно да смотрится этот парк есть свой шарм такой ну, как как как как ну вышка походили поблазь. да, а, ну, да это, супер да у природы нет плохой погоды но это погода особенная сегодня Сейчас к экзотике подходим больше. Я сейчас такую красоту вам покажу. Смотрите, где эти птички обитают. Смотрите, сколько их много на сосне. Это просто сказка. Это сказка сказочная. Идет снег. Так украшена сосна. Сколько их там много сидит. Да Они еще и внизу тут ходят. Смотрите, только на эти хвосты свисающие. Вниз. Тут целое семейство. Еще красота. Просто красота неописуемая. Вот сколько их Да, и овощи. Да, это... О, едят овощи тоже. Да, да. О, Идем, Миш, идем. Дальше к маме. А, а, мама, да Что ты хочешь? Красивый. А да он слепой. А да, вообще. Мы для него больше а для еды. Да. Чем? Кусочек морковки. Не надо это такая... Ходи, Зимой здесь особенная атмосфера, все по-другому, но немного напрягает, товарищи. Видите, пойдем лебедей до кормим. А то что -то павлины неблагодарные, не хотят этот корм есть, сухо видно, уже перекормили. Люди приезжают, приезжают. В общем, в любое время здесь много людей. Ой, смотрите, как летит красиво. Да. Сережа мне говорит, подлезть, подлезть там под эту сосну. А страшно, их там много, так еще заклюют. Но очень красивые птицы, очень красивые. Эта речка застыла. Первые плывут уточки мандаринки. Ой, лебедь. Давай бросай, бросай. Все, пошла банда. Ого, как быстро. Много, да? Да, много, однако. Целое семейство. Только оставьте мы туда дальше еще пройдемся. А нравится тебе кормить? И, и крыски, и крыски к нам идут. Красиво. Наглый очень ужас. Ну, ты знаешь, женщина сказала, что они не кусаются. Да, да но Привет, это знаешь это... <смех> сомнительно очень. <смех> не бойся. Не можешь взять? Нет. Кушай. Та, да, докушай, да? Да. Пересевый, вот смотри, какой рыженький. Ой, боже мой. На, куда же ты пошел? Не доел. Да? На. да? А это гуси. Смотрите, сколько их там много. Ой. Смотрите, как их там много, этих гусей. Слушай, я кое-кого нашла на дереве. Это павлин сидит, смотри. Видишь? Павлин. А раскричались. ребята мы уже дома было красиво но очень очень мокро снег падал и таял вы сами видели намочили ноги поехали сразу ребят садика забрали потому что немножко совесть грызет что мы их не взяли с собой поэтому забрали их так пораньше до сна сделали им сюрприз и сейчас маркс рина там кое-что хотят очень важное сделать у их друзей Сегодня день рождения. Ребята сейчас находятся далеко от нас. Они уехали отмечать свой день рождения, свое шестилетие в город Одессу, в спа-отель Нема, в котором мы недавно были. Я уверена, что их ждут прекрасные виды купания с дельфинами, вкусные торты и не только. И еще всего много-много интересного впереди, поэтому желаем вам Хорошо отдохнуть. Ребятки, сейчас вас поздравят отдельно. Они уже ждут, не дождутся. Ну, а я лично от себя, как э, мама, тоже двойняшек, поздравляю в первую очередь и маму, мамочку Лену. С ее сокровищами, ребятишкам желаю здоровенькими быть всегда. но ну и с большим удовольствием познавать этот мир. И дарить радость и улыбку всем вокруг. С днем рождения вас, ребята. Привет. Я желаю, что вы были храбрые, и всегда побеждали, всегда были такие сильные. И вам хорошего здоровья да, желаю. Владик, яр, привет. Желаю вам, чтобы вы получили много подарков, чтобы вы хорошо помирали, купались в море и в бассейне. Сыночек, в море холодно плавать сейчас, не надо так... Ну, пусть мы это же пожелание перенесем на лето, хорошо? Они же летом будут куда-то ехать, отдыхать, вот, наверное, и поплавают в море. Сейчас холодно им будет. Нет, там есть, конечно, чудаки, которые плавают, но давай что-то другое. Я могу искупаться в бассейне, померать в бассейне, чтобы вы получили много подарков. И покормили здесь в инок погоде, и потрогали их. Добрый день, Пока, пока. Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? У нас свой праздник. Марк вчера торт приготовил. Ой, какая красота! Но мы вам его покажем чуть позже. Друзья, и еще это не все. Хочу поделиться еще одной очень важной информацией. Я думаю, что многих она заинтересует. Я хочу пригласить всех вас на канал. Ссылочка будет вот здесь. Ну или здесь. Переходите на канал, Ренат с Марком будут готовить что-то вкусненькое. Кто помнит, я в своих видео рассказывала, что Ренат, в принципе, уже давно просит, наверное, месяца 4 просит тоже, чтобы его снимали. Он говорит, мама, я хочу готовить. Но к его пожеланиям присоединился и Марк, поэтому мы решили начать потихоньку двигаться в этом направлении, раз они хотят, но не могу я отказать детям. Часто бывает так, что откажешь, и только хуже сделаешь. И в первую очередь не себе, а ребенку. Пока есть желание, поэтому желание нужно поддерживать. Итак, переходите, смотрите, получайте удовольствие. Если хотите, ставьте пальчики вверх, вниз, все равно. Лишь бы вам было интересно, но и вкусно. Всем пока-пока, до скорых встреч, увидимся скоро.